родовой инженерную школу по автомобильстроению. Я считаю, что это разумно, логично, и он не может открыть где-либо, чем набережное. Потому что рядом с нами здесь наш основной главный партнер.